Всем хэштим, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это а канал Экселис Games. мы продолжаем с вами играть Resident Evil 4 ремейк, у нас 15 глава, мы победили Краузера, Ленка, как говорится, поставил точку в спорах, в сражениях с Краузером, и мы прошли дальше за Владыкой Сэдлером, мы прошли дальше за нашей Эшли, теперь нам нужно добраться до вершины, кстати, по карте, по карте, если так смотреть, но нам еще нормально подвигаться придется, то есть, нам еще нормально подвигаться придется. Еще нам... Да. Так, ну мы прошли руины. Кстати, мы получили очень хороший нож. Нож, ох... нож разведчика. Уникальный нож, изготовлен специально для схваток в ближнем бою. Невероятно острый и прочный. Вот это мне нравится. А это можно выбросить. Хранилище. Так, это можно в хранилище, можно навести порядок эм, по патронам. По патронам я иду нахер, понял. Травичка есть еще? Травички нету, есть только такая. Ну, по хитпоинтам нормально, плюс у нас еще есть два спрея. Хорошо, по перезарядкам. Тут патронов есть, тут патрона нету. Короче, всего понемножку у нас осталось. Но в пистолете у нас патронов 60 штук. Так что в теории, в теории нам этого может и хватить. И только этого может хватить. И больше нам, в принципе, ничего не нужно. Вон он, завод. Смотри, какой огромный. О -о -о -о, капец. Ну, лаборатория. Лаборатория, лаборатория. Сериозная Ля, вы издеваетесь? Оборона. Там очень много ублюдков. А вот это, скорее Видимо, всего... Там внутри их вот то, что я хотел, в принципе, сказать. Вот тебе и святилище. Нашли. Вот опять эти подруги в балахонах с замотанными лицами их ведут. Как они вообще дышат в нем? Так, ну, первая локация, скорее всего, будет нашим заводом. О, а тут мы сражались против... против Краузера. Но битва была эпичная максимально. А это максимальная батарея? Ой, батарея, максимальный заряд? Да, максимально, 20 патронов так наш любимый Тогда, дорогой друг игрушки рифмуют не зря чужак это Привет. точно я продаю много отличных так товаров, продаем брохотиса самоцвет так, так. это однозначно мне пригодится я думаю продать боевой нож и мы себе оставим просто нож разведчика <связь> спасибо держи все как ты хотел и Удивили по максималкам стат? его <смех> На, держи, Ну, попробуй. почти, почти, Допустим почти, почти А я сразу и заметил ты разницу, мой хороший Спасибо, спасибо, дружище да, Ну, у нас еще три главы 15, 16, 17 По-моему, всего 17 глав, если я не ошибаюсь а может и больше Не, вроде как 17 Или меньше о, тихо. Чего, блядь? Что это? Кто это? Это Ханиган? Это мои? Пизда вам всем Давай, этим рядом, что мы можем. Давай Майк, пошла жара, блядь Пошла жаришка Понял тебя Даже патроны тратить не буду Так, так, так, так, так, так, аккуратно Давайте спускайтесь Почему вы до сих пор там стоите? Бля, они сами в себя просто бросают эти. Хорошо. Сюда, нахуй. Блять, у него пропеллер вылез. Вот это мой мальчик. Мой мальчик. Так, а все. Я... Пусть меня просто прикрывают. Вот сюда. Даже не походи стой успею успел прогиб дать бежать бля вот это эпик вот это эпик подошел к хедло хедло Так, тихонько. Тихонько. Спасибо, спасибо. Вот это мне просто максимально облегчили задачу. Просто максимально облегчили задачу. Патроны есть, все есть. Можно спокойно двигаться, драться, сражаться, блять, целоваться. Просто пипец, блядь. Теория битулии, это вы, конечно, не в тот, не в тот двор зашли повыебуться. Вы не в тот двор зашли повыебуться. Интересно, а их там не смутил вертолет, который прилетел? Так у них же такая нихера себе оборона здесь была. Как они вертолет пропустили? Объясните мне. Объясни мне, пожалуйста, как они пропустили вертолет. Если там Краузер говорил, оборона у нас максимально просто. А тут я, ебаный сыр. Здравствуйте. А -а -а -а -а, хорошо, хорошо. Нет! Стоп! Там же сокровище где-то есть. Только я не могу его найти. А, вот он. Красный самоцвет? О, красный берил это дело хорошее. Стоп, надо все забрать. Музыка нагнетающая такая. Майк, майк, блядь, майк, супер майк, спасибо тебе, майк. Так, майк, что у нас по по созданию но ну, патроны винтовки можем сделать патроны винтовки это неплохо давай-ка мы сделаем вот так а почему они могу создать травы а тут только три к одному можно сделать понял значит двигаемся дальше Блять, так у меня броня закончилась. А у меня есть деньги? 28 тысяч песетов. Сейчас, Майк, погоди секундочку. Но он идет тупо за мной. Он за мной присматривает. Он видит, где я, что я, как мне помочь, как подстрелить, расстрелять и так далее. Все супер. Ты видел, какая со мной пушка-вертушка, блядь, прилетела? Всем Забирай. Приходи Спасибо, друг. Давай-ка сохранимся. Все, понеслась. Пошла жара. Майк, я готов. Майк, я готов. Просто Ханниган. Ханниган, бусечка, зайка. Блядь, он понимает, что он меня вот таким образом подсвечивает просто. Я максимально себя чувствую уязвимым. Давай. А потом приходи развлекаться. Вот это ты, сука. Майк, Майк, супер Майк. Хорош, мой мальчик, хорош. Пошел нахуй. А, я могу даже не стрелять. Я могу даже не стрелять. Можно просто прятаться. Ого, ага, ага, ни себе, подожди, порох пропустил. Порох забрать. Сколько пороха? Девять. Надо еще один пороха, чтобы сделать себе оружие. Патроны. А вот и патроны. Подъехали еще одни. Так, создать, создать, создать, создать себе патроны для винтовки. Так, у меня с винтовкой сейчас вообще очень хорошие взаимоотношения получаются. Так, песеты, песеты, песеты. Зеленая трава, зеленая трава, зеленая трава создать. Зеленая трава создать, создать две травки, сделать. И пересортировать весь инвентарь. Так, можно и дроп перезарядить, в принципе. Ой, блядь! Нихеровая занитка. Давай, давай, пописый, друг. Да-да. Да-да. А как ее открыть? Ага, мне сюда, видимо, придется ее... Пошел, нахуй. Муэрдо, Блять, больно. Пошли-ка вы нахуй! Тука На нахуй! Сюда! Ой, напрогиб, напрогиб, напрогиб. Пошел ты нахер. Так, я хочу с тебя снять прицел, потому что вообще неудобно. Фу! Ножом! Пошел-ка ты нахуй, вентилятор. Вентилятор, вентилятор, Скарлет. Вентилятор, вентилятор, Скарлет. Бежать, бежать, отходить в сторону. Оп! Блять, а вот это было больно. Это было больно использовать. В смысле, перезарядка? Нет. Все. Пошел нахуй Ой. Я случайно Бля, шутки Леона Шутки Леона просто за 300 Так, детали смотри Биосенсорный прицел И я А, он слез с винтовки? Откуда они стреляют? Откуда он стреляет? Бэээмм Сука. Да, нахуй. Оттушенные отпепетушины. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот это мне нравится. Вот это экшен пошел. Просто анриловский. Бля, я же, я же вроде его убил. Вот я же вроде дал тебе понюхать пулю. А, он в маске, блядь, я понял Он в маске, а я патроны трачу Сука О, порох, порох, порох, порох, порох Так, пистолет взял Пистолет взял, вперед пошел Хорошо, так, эту дверь можно разблокировать Эту дверь можно разблокировать нам, наверное сюда Скорее всего сюда Желтая трава Вниз нам что ли? А как я наверх поднимусь? Или мне наоборот сюда Ты что больной что ли совсем? Шел нахер, мудила, блять, с коктейлем Молотова. Горите, сучки. Хорошо, это было сочно. Это было сочно. Ты что, дурак? Да в смысле, почему из его вылез? Быстрее! Леон, блядь! Вот ты, сука, с ракетницей. На нахуй. И ты пошел нахер? А, я думал, там чел стоит. Его нужно просто убить хер там плавал получается подожди так давай-ка я пойду вниз спущусь там была лестница вниз типа зачем это что за место а так это я здесь был а как я это пропустил а как это я это пропустил Ладно, двигайся дальше. Она автоматическая, нам нужно ее вырубить. Скорее всего, она где-то здесь. Нет? А, нет, вон там. Классненько. Опа, сокровище пропустил. Дождь, сокровище надо забирать. Так, сюда и в конце вон висит. Не знаю, что выпало. Бархатистый самоцвет. Нормально, пригодится В бою все пригодится Так, но мне майк не может помочь супер Майк не может помочь Пока работает зенит Блин, я всегда мне всегда нравились зенитки Они, конечно, потрясающий вид орудий Ну что, жара пошла, ребятушки Так, создать Винтовка Винтовка Создать смесь трав. Порядок навел. Порядок навел. Тут есть все. Это перезаряжаем. Это перезаряжаем. Пошли. А, и все. Подожди, я сам тут неплохо разрекаюсь Майк, так я уже всех отдрессировал Я уже всем объяснил, что они неправы Так, хорошо Ножики, ножики, ножики Ну и что из него сейчас вылезет? Слышь, хорош кривляться А куда мне идти-то? Пожди. А куда мне идти? Неужто мне сюда? А, да. Давай, Майк. Так, а в смысле? Слушай, мне стрелять нечем. Придется тебе самого. В смысле тебе стрелять нечем? тебя это плевает. Конечно, конечно. Спасибо, блядь, Майк. Оставил меня одного. Блядь, там еще долбанная толпа этих придурков, блядь, идет. И все ради писетов, блядь. Нужно было просто уйти. Не тратя патроны. Пошел ты на Хедле! Нихера себе, кахедлэ! Он меня матом обзывает. Сюда. А вы видели, как нож быстро заканчивается? После одного удара у меня уже все. Я думал, этот нож очень прочный, блядь. Оп-оп-оп-оп-оп. Подожди, подожди. сюда. Вот ты, сука. Вот ты, сука, отсюда! Сюда Ну я прочность до конца не выкачал ему Бля, у меня сейчас пулемета просто разгасит Подожди-ка, дебил Спасибо Спасибо за ожидание. Спасибо, что пользуетесь нашими авиалиниями. Все? Гибическая сила просто. Это было хорошо. Это было очень хорошо. На самом деле, на самом деле, вот этот уровень, максимально эпика экшена, такая чисто часть, третья. В третьей части вот был такой вот пиздец тотальный. Ты постоянно бегаешь в напряжении. Куда вы, блядь, спустились все? Тихонько. Ой, как вовремя патроны закончились. Да я же тебе яйца отстрелил, сукин, ты сын. Так, хорошо. Пока хилимся, живем. О, джаба-джаба! Блять, свинья пришла. Не пизда. Не пизда. Ну, конечно, не пизда. Че, сейчас пошла жара. Пойдет, жара. Хоть поржем перед смертью, правильно? А в кого ты там стреляешь, дурик? Троны для дробовика О, хорошо Где свин свинюша? Маневр уклонения? На нахуй А что с ним стало? Чего он упал? Так, а вот и свинюша Что такое тебе невкусно? А, блядь, зачем гранату кинул? Блять, да сколько можно Сюда Ой-ой-ой ой, ой! Ты еще, блядь, встал или что, дурак Как он встал после прогиба Кошка с ума сходит Что здесь? Ой, ящички, ощущаю... это хорошо Смотри, сколько я песетов насобирал уже Отлично, пошла жара. Хорошо, что из ворот никакой босс не вышел. Который бы мне сейчас просто разнес голову. Смотри, там патроны лежат. Так, я все собрал. Я надеюсь больше никого не будет. Надо перезарядиться. Пистолет, этот... Э, это ж, наверное, пистолет, пулемет, правильно? Так, куда мы дальше идем-то? Руины около Утеса. Крепостные ворота. Руины около Утеса. Майк! Блять, главное выживи. А он один? Ему не стоило быть одному. Не-не-не. Так просто не бывает. Блять, мотыльки, саны! Сука, нет. Седлер тебе пизда за майка. За майка тебе пизда максимальная. Как я их ненавижу? Как же я ненавижу вот этих жуков, блядь. Вонючих просто. Сюда. Кусок гнили. Сука, за майка, блядь. Ну я только друга себе нашел. С которым смогу в барчели поторчать. Нет, блядь, куску говна на Седлере. Нужно было его убить. Кайф. Это что? Что за крипта? А, там золото, ой, сокровище в конце там ты, ты, ты, ты, не вери, мне А, здесь просто сокровище Бог нихуя, королевский пособ А это что? Эпитафия на утесе, xx 52 Кости наших сородичей покорят, покаятся во всех странах Кровь наших сородичей стала источником всей пищи мы живем лишь ради возрождения Мы будем жить вечно, наша власть не знает границ Кинан Седлер, Блять Вы все Седлеры долбоебы? Кроме Адама Адам Седлер, Это Хороший актер Правильно? Правильно Так, давай-ка мы Кое-что посмотрим А, так я в него ничего не могу запихнуть Очень странно ну, просто 25 тысяч, а я хотел получить достижение, в котором нужно продать за 100 тысяч. За 100 тысяч песетов продаешь, ну, одной одной суммой, типа, один предмет, и получаешь плюшку. Ну, смотри, еще можно верх забрать. Так, зачем? А, тут бочки. Песеты! Песеты! Он так беззаботно прыгает. Ну все, динамическая музыка пропала. Теперь у меня нет настроения. Один из пяти есть. Значит где-то рядом есть торговец. Правильно? Или, либо... А, задание висит. Поручение. Синие медальоны 5 штук. Руины около утеса. Оу. Пожди. По Как это мне их уничтожить? Один где-то вон там. Один позади меня. Нет, не позади. А я его не вижу отсюда. Значит, я увижу его с той стороны. Один вот здесь, внизу. Должен быть. Если я правильно понял. Либо внизу, либо сверху. Нету его тут? Нет, значит он либо выше... А -а -а! Патрончики пропустил! Хорошо, подожди, давай вернемся назад Значит он скорее всего выше будет Но он подсвечивается у меня Как будто бы он тут угу. А дай-ка я наверх залезу вот сюда Может он под потолком висел? А я его не заметил. Скорее всего, так и будет. Нет? Нет. Бля, так его здесь нету. А как его туда увидеть? Значит, он внутри. Но для того, чтобы залезть внутри, мне нужно по лестнице спуститься. А, вон он. Понял. Так, один будет слева Висеть Слева где-то Вот тут слева Вон он Три Один Ага, я знаю, как я могу его увидеть Я понял, как я его увижу В таком случае я только его увижу Горшки можно сломать? А, это ведра Я уже подумал, там лут какой-нибудь будет Смотри, мы спускаемся вниз Сейчас опять, опять, блять, спускаемся вниз можно просто прыгнуть? Отлично. Потому что вот это вот то, как он сексуально карабкается по лесенкам, это максимально долго получается. Смотри, вот отсюда я могу его увидеть. Где он? Вон он. Чпоник, четвертый из пяти есть. И следующий будет уже дальше, когда мы пройдем через помещение. Все, нормально. Все медальоны есть, шинельку можно будет получить. Можно будет скрафтить себе что-нибудь, либо выкупить, подкупить. И все будет кошерно. А что, по здоровью у нас? Здоровье у нас такое себе. Ладно, пока ничего не тратим. Пока ничего не тратим. Пока ничего не тратим. Заходим внутрь. Так, было быстрое сохранение. что работает. Интересно. Блять! Ты что, издеваешься? Ты что, айрон мейден? Нет, не айрон мейден. Тварь, а. Ты зачем меня так пугаешь? Остальные трогать не будем. Бля, так подожди, мне так патронов не хватит на все. Один вот он. А как я его увижу? Он под потолком что ли? Тихонько обходим. Перевозка биологических образцов. Ремонтные работы завершены согласно плану. Поскольку раньше этот комплекс использовали как изолятор, усиление герметичной зоны не отменяло много времени. Не отняло. Если во время испытаний системы охлаждения не возникнет проблем, мы планируем доставить сюда все оставшиеся образцы из первого комплекса образцы успешно доставлены, однако во время транспортировки возникла небольшая проблема. Один из образцов вышел из-под контроля. К счастью, жертва оказалась меньше, чем мы ожидали. Соблюдайте предельную осторожность. Нам сообщили, что образцы начинают привыкать к низким температурам. Ну пиздец, спасибо. А где еще один медальончик? Вот он прямо надо мной. Или надо будет выше подняться? о подожди. Не? Понял. Я уже думал, ты начнешь двигаться. Этот шкаф можно открыть, нет? А вот этот можно. Материалы. Не забывайте, да, что здесь можно все подряд лутать. О, там, кстати, где-то механический ублюдок работает еще. Где он? Стопудово где-то сверху стоит. Шлепок. ой не не стой из этого стрелять не надо так чудесно что здесь роскошный браслет в который я могу что-нибудь в впиндюк... а только два нет два меня не устраивает так, подожди а как мне найти еще один синенький этот Я слышу вас. Я не хочу туда идти. Пиздец. А, ну все. Понятно. Сука, даже не шевелись. Так, я еще патроны для винтовки сделал. Давай-ка перезарядимся сразу. Ну, типа, то, что он там двигается, это значит, что я могу, в принципе, его оттуда выбить. И он оттуда вполне себе благополучно вывалится. Ну, я могу его и не тревожить. Блять, меня змея укусила. Это что там? Ручная граната Не-не-не, пошли вы в задницу Ванус себе шикнет, тварь Ой, бля Вылазь, нахуй Ага, вот тебе Аарон Мейден. Да ёбаный сыр! Блять, наконец-то я попал! С какого раза я попал? С 50-го, блядь. Варь. Сука, у меня аж голос дрожит. Такая не успею добежать до туда. Надо что ты думать. Или я бы успел. Ой, просите, пожалуйста Или я успел бы добежать Так, ну, можно, я думаю, уже использовать травичку. Пошла Пошла жара Хорош Ой, здесь торговец мой Все нормально Но шинельку-то я не нашел еще одну ну не шинельку, короче, вот эту штучку и назад уже никак не выброс Но мне кажется, она не здесь, просто была. Я уже слышу, блять, мутантов. Посмотри, я уже слышу. Понравится. Я уже слышу, мудил всяких. Привет. Что могу предложить? Так, давай я тебе пока это продаю, королевский посох продаю. Готов купить почти все. Чужак! Это пока не продают О, я щедро за это. Увы, вот... Так, прочность повысили Здесь По повысили друг. Здесь повысили Мы разбираться в твоих вкус. Чем есть Стоп, повезет. подожди Обменять А, особого улучшения пока нету Могу желатый жетон Понимаешь, взять Матильду, ложу для Матильды Да, я понимаю, друг Туда нам по факту пока ничего не нужно Правильно? Ну зачем нам туда тратить? Сохраняйся Хорошо Мы успешно прошли опять морозильные камеры С кусками говна В виде Регенераторов и Iron Maiden Так, а тут у нас опять Кахедловские ублюдки Да как ты меня заметил, а? Сука Блять! Ну ч ⁇ я тебя не видел? Блять, пошла жара. А, дружочек, что-то ты там, блядь, не попал. Давай, пока долбоб. На нахуй. Вот, сукин сын в касте. Блять, патроны. их зря потратил. Ладно, пошли. Пошел нахер, жукообразный ублюдок. Где ты? Там? Я уклонился. Один есть. Так, рассыпался. Травичка! Травичка! Ракетницу, блядь, свою убери-ка от меня. Или ты рад меня видеть? Пускайся вниз. Тварь. Так, куда идти, куда бежать? Тихо. Что, блядь, происходит? Вот суть, они меня просто заджали вдвоем Подожди-ка, блядь Тихо Стоп, у меня есть веселая хлопушка Еще. Что такое? В глаз попал, блядь Да, В глаз попал? На колени, блядь. Ой. Блядь, опять жуки, опять жуки. Тихо. Все? Пожалуйста. у блядь. Я слышу, как там еще кто-то кряхтит. Не кряхти, съебись отсюда. О -о -о, вот это я удачно зашел. Патроны материалы. Это хорошо, это хорошо. Это что? Тяжелая граната. Вот граната у меня, кстати, сейчас выручила в толпе. Там писеты. Путь к святилищу. А, кстати, святилище уже здесь за стеной. Блять. Я думал, она за окном горит. Сука, я тупой. Так, давай окуня объебь. Перезаряжайся. Кто в шкафчике? Орох! Порох. Порох это хорошо. Порох это замечательно. Порох это чудесно. Порох это полезно. Ешьте дети порох. Будете здоровы. Песетов много сыпят. Но хули толку одних если мы тут в финалочки двигаемся. Так. Наверх подняться могу. Наверх подняться могу. Посмотреть что сверху могу. Посмотреть что сверху могу. Возможно сверху выход проход. И нам не придется. А -а -а! Ты кто блять? Вы тоже слышали эту мразь? Я слышал. Ну пиздец. А, так ты свинья. Это свинья обычная. ты попадать будешь, нет, дебил. Сука. А почему вас опять много? На, нахуй. Вы что, похуевали или что, блядь? солдафоны? Блядь, из него... Да сотни нет! куда они берутся, блядь. Да, блин. <gun> Пиздец, ты меня затрахал уже просто своим жуком, блядь. <gun> <у> <gun> а это угроза уровня мстителей. Ты что, меня трахнуть хочешь? Блять, Вы прикалываетесь Пожалуйста прекратите Так что можно Пиздец Ну Давай Собираешь Собираешь эти предметы Они только заканчиваются Банку тушенки Возьми пожалуйста А здесь нужно было бы переключить Я понял Ого какой огромный шкаф с оружием И там только два пороха лежит Пиздец полезно А вон там что-то интересное, кажется, мне может быть. Надо туда попасть. Пошел нахер. Свинья. Вон туда нужно зайти. Вот сюда. Я же сказал. Травичка, как минимум. Материалы, патроны для дробовика. Все? Это все, чего я заслуживаю? Ладно. Это чтобы ко мне никто не пришел или что? Я так понимаю, это я просто отгородился и спрятался от всех, правильно? Сэдлер! Я иду за твоей попкой. Так, ну, пока ничего не будем создавать. Владыка, Сэдлер! Не, вот это вот хорошая тема, то, что я поставил. Так, если кто-то будет мне идти на перекор. О, Здравствуйте. А вот и святилище. Можно? Патрончики какие-нибудь, материальчики-патрончики. А, так они святилище просто в горе выбили. Так, вот наша детка Эшли. Эшли. Там, кстати, сокровище присутствует. Видели? Сука, опять Седлер со своей хуйней. Ты здесь, моя. Что у тебя с затылком? Тебе нужно. Я лишь хочу поделиться этим даром со всеми людьми на земле. А люди не хотят. Весьма скромные желания. Им это зачем, сука? Видишь ли, мы все связаны посредством святой плоти. И твоя кровь, и кости, и даже твои мысли. Уже срослись с нашими. Херон. Хватит ругаться. Нет, Сечен... гаси их, 주세요, нахуй! Просто прими этот священный дар. Как сделала она. ]ừng. Цедер? О, да! Пришла пора этому ягненку войти в нашу паству! Нет, нет, нет, нет, нет! Он и да будет искуплен! Ликуйте все! И да будет да! зая ада, зайка ада пришла. Леон! Опять ада Леон! меня спасает <звук> <звук> уходим. Хорош! Сэдлер идет нахуй. Так. Ада, ада, ада, опять спасает. Пошли? Идите в лабораторию Черт. Луиса. Вон она, лаборатория. Кажется, нам сюда. Да, нам нужно пройти через хранилище и в лабораторию попасть. Луис работал на них, вот в чем фишка. О, блядь, начинается. Галлюцинации. Ну, не галлюцинация, а паразит уже начинает работать. Ты-то себе вколол раньше вакцину, чем Эшли. Эшли еще более-менее, наверное, держится. Это что? Это похоже на канализацию Ракунсити. сити Это реально канализация Ракунсити? сити Смотри. Всё, противишься. Нет. Не Заткнись, блядь. Хорош. <inneces> Леон Скотт Кеннеди. О. -о, -о, -о. Так, я так понимаю, там мы идем через хранилище, да? Бля, вот это вот криповая хуйня. Вот это вот реально криповое дерьмо. Потому что какая-то из них может сейчас дернуться и заставить обосраться. Давай, Леон, Давай! Ты же остался жив. Я смотрел фильм с тобой в следующей части. События через два года после вот этих... Подъем, блядь! Да, кстати, кому интересно продолжение, можете посмотреть Обитель зла, бесконечная тьма. Анимационный сериал. Анимационный сериал, и там про события, которые происходят через два, по-моему, года после вот этих событий. И там, конечно, эпично. Так, вот лаборатория Луиса. Первое адекватное место, которое я увидел, чистое, вроде как убранное. Лена, ты понимаешь, что тебе нужно раньше, чем ей? Сначала ты... Нет уж, говорил же, я верну тебя домой. Лена, ты понимаешь, что тебе раньше надо? Нашел? Да, извлечь. Пурдж, извлекай, уничтожай. Он сгорает. Он сгорает. Почти. Почти уничтожен. Хорош. Блядь, <respondents> <och>, <Ondan> <big Sarada> <s journeys> нет. Мы прошли главу. <buns> неплохо.